Всем здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы проходим игру Sirius M3 БФ. Ну там отписываем. Так, а, я... так. Я, вроде, я проходил раньше эту игру, но не помню, Сох... продолжим мы с... с последнего сохранения, когда я удаял ее, И мы будем заново начинать. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А, uh, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Uh, <клёжу> это все, что я хочу сказать. Так, uh, uh. mm, похоже... Наверное, с самого начала. Приближаемся к периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Внимание, вижу цель на два часа, идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок. Надеюсь, что он ты принес мне тортик. Так, Альфа, слушай меня. Группа Браво охраняла ученого в Старом музее Каира. Однако с 9.00 они не выходят на связь. Ментал хочет и жарить землю, а мы тут статуи охраняем. Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня! От науки пользы нет, от пушек есть. Да похер, есть там что или нет? Бравы, сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара! Родригес! Тревога! Тревога! Тревога! Нас атакуют! Ухожу из-под удара! Рвем вправо, держись! Уходим, уходим! Герой, но как человек мог вызвать, упав с такой высоты? Хороший вопрос. Как тебе осталось сделал спорный? Это типа подобие дуги. Они без меня не пропадут! Черт! Я и забыл, как драться. Ну ч уставился? Кончай глазеть Бита есть. Найду пару бошек, поиграем. Стоун, это Квин. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него выдвигаюсь к Альфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? притягиваться надо! Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей! Как и положено! Где ты там застрял? Держитесь! Я иду к вам! Понял тебя! А это? О, чё Тут беждит. Впереди... <говорит> <говорит> Так, куда? А тебе что нужно? Я сказал, буду через минуту. Это Джон. А где О, этот, чёрт. Прав, вот. А да. там. И то есть тут может быть больше 100 ХП. И это круто. в какой-то момент они могут закончиться? Так. Это как обычно, как я батл проходил, в принципе. А вот только я не помню... куда. Эти. Да, да. круто за да, них ну. а я думаю в меня по Что я не люблю все его Я А, наверное, кстати... О... Мистер Смит, мистер Вессон, рад вас видеть. Зачем так громко? Опа! То еще бифф одного? Подойдите, а? Вот настойки. Нет. Во все идя, Вот я вот тут вот, подойдите, я походил вот тут, но я забыл. Блин, вертолет тут. в зоне видимости. С группой Альфа я их потеряла. Конец группе. Господи, живые есть? Нет. Вот здесь становится чех. жарковато. Понимаете? Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов. Свою свою свою. Пустили. Пустили. Пустили. <соции> <соции> <соции> О, да, файт. А теперь можно все. По-моему, они тут постоянно. Обязательно ну вообще было их убивать, просто надо было сюда пройти, по-моему. <связь> Есть еще полезная фигня. Так, вводи его вот, вот, тут надо было как-то обойти. Же это место там... Пошел, что Это за Джонса. Ай, <связывая> <связывая> какой красавец. Манзяб потерял немного хаос. Начнем нашу экскурсию. <связывая> так, счетчик он бейств сто восемь сто я кого-нибудь убил. Секреты, сохранение, давай время секунда на один, вон за время. продолжить. Да будет свет! Бардак у них в музее. Чё-то по-моему до моего канала Что это он? Передумал. Я связалась со Штейном. Он на втором этаже. Похоже, сфотографировал нужные иероглифы. По посети он их отправлять отказывается. Говорит, получим снимки, если его вытащим. Скажи, пусть не страдает. Папочка идет. Принято. Тут мне понадобится куча. Ну что мразе? Я тут. Да да дам да да да да да да Да-да-да-да-да-да-да-да-дам. Ай, ч тут разве мне могу колопаш сначала? Где ты? То есть бои меня забудут, больше двухстан нельзя взять в валюту. Ну Слышу. Путин сидит гад. Клауда вс решает. рисует. А если не вс, то многое сверху. одного удара хватит откуда приедете как? а где в смысле где-то вот тут воде на втором этаже так я все время вот с этим заданием я не понимал где он и видео да мое похождение должно помогать но самом помню Это высшее. Дать данные квин это я штейн убит черт где его мобильник у меня в правой руке а, да там должны быть снимки не расшифрованных иероглифов срочно перешли их нам затем можешь выдвигаться к точке эвакуации так точно Сейчас туда, откуда пришел? Где я тут? О, вот, вот. Я что-то по-моему меня тут буду встречать очень много гостей, но это не точно. Ценю, не вижу препятствий так теперь стоит вспомнить откуда я вышел Вернее. почему просто не сломать окно Мне надо войти в главный зал, я помню. Так, вот он. Раньше я вроде выходил бы... Что тебе эти постоянно зайдем до а стыда водись? Если... Так, окей. Откуда я хоть оттуда? Да, оттуда, отсюда. Давай, включайся. а, -а, -а, -а. То есть игра не рассчитана для таких умных людей, как я. Я хочу обмануть игру типа выйти через задний проход. А оказывается, фиг не с маслом, да еще большой. Причем не туда, что идти? У вот вообще заниматься хотите сказать ничего? просто взял немного видео утренил, а сейчас собой. Хотя вроде на моей памяти эта миссия будет поехать чем следующий. Потому что одну миссию я переигрывал кучу раз так ее вроде до сих пор и не пошел но он ну, будем пытаться походить а, а мне говорят вы пойти из ад через ад а не за ад мне говорят как не хочу пойти а если не хочу то... Давай. Тоже это видео. И мне это показалось. Мне это не нравится. Você tá bom? Все это максимум, типа. А, нет. Да Парни, они еще с первого выстрела не хотят Вот в чем. Давай, давай, давай, используй, ну, используйся. Только она не всегда действует, когда Выход. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Я просто вроде спану в О! Страшен же ты! Да, я вспомнил. От дерьмо! Покажали, урод! Блин, закончился весня... Так... Ой, извиняюсь... Так... Так, продолжить. Это право, Дельта-9. Стоун в зоне видимости. Сэм, мы сейчас тут не сядем. Двигай к точке эвакуации. Понял, Гаррет. Вот зато устал свет. Ну туда, значит, туда. Вот, вот. Вот видите вот это вот? Вот это там мое самое ненавистное место. Я его просто ненавижу. Так, сохранение. Где он народ? Куда? Я тебя не отпускал! Кайфовики. Сколько у меня кричите? 140. Вообще, на босса дядя. Не хватает только. понятно это не уметь так как как не выбрал вот как случилось я забыл как тут приседать За написать... мной шутки блохи. Я заеду в а то еще больше Кстати помню я тут тупил и не понимал куда идти. <связь> делать то есть вон возьми Вижу, ну, вс ⁇ Все. Сейчас будет полный ад. готов. Надо Сейчас надо приготовиться страдать. И, кстати, пофигу они вообще. Я как на ум. Эй, когда я кусол. Конец. Да! Вот это туша. А вот и мой бифштекс. Город, я на месте. Разгреби этот сверинец, иначе мы не сможем сесть. Принято. Да, то звук не нужен. Свея душа. Зона готова. Можно садиться. Понял. Всем И в чем ты он? Вот Оно можно вот, на Срань, господь! А кого я не убил с 303 284. А, я пауков точно не убивался. А, погоди, это слома игре. А кого, а кого я не убил? Странно. А, не, по-моему, по по-моему. Вот, вот. Вот, вот, вот, стоит так долго Пришельцев. Аб пять. Субтитры Получается, круг сдел, хотите сказать? Вин, я на месте. У вертака. Что с Гаротом? Мертв. Нет. Так, да. Нам удалось расшифровать таблички, над которыми работал Штейн. Похоже, э, что. Гвин. Я отвлекусь на секунду. Сэм, что у тебя там? Эй, куда жвалы тянешь? Что вы делать? Тут нужна пушка потяжелее. Да я не вижу такую же А у меня всего 50 хп Yeah. Ой, боже, у меня 30 хп. Тут нужна пушка потяжелее. Какая? его не пробьет. Это -то... Что он, как слышишь меня, прием? Давай позже. Нашу птичку хотят увезти. Я думала... Не сейчас. Я даже не знаю, что против него использовать. А у Скутом огненная. Конечно, крутой, но я-то круче. Ракетница, никаких компромиссов. Штаб, стол! С птичкой порядок? Одна вертушка в жизни не поднимется. Короче, пирамида прямо передо мной, и я обожаю песочек. Ты взбесился? Там полно и Пожалуй, на этом мы закончим нашу прохоз... первую часть нашего прохождения. Эу, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.